ТОП предлагает для обустройства вашего дома эксклюзивную мебель из массива на заказ. Мы работаем по индивидуальным запросам и представляем премиальную продукцию в любых возможных размерах и дизайне. Мебельные гарнитуры создаются из высококачественной натуральной древесины и комплектуются европейской надежной фурнитурой. Предлагаемая мебель на заказ – изготавливается на современном производстве из прочного массива первого и высшего сорта. Благодаря всем этапам подготовки и обработки защитными безопасными составами, изделия обладают самыми высокими показателями надежности и прочности. Исключают деформацию в будущем, отличаются экологичностью, долговечностью и ни с чем не сравнимой благородной текстурой натурального дерева. Наши мастера смогут реализовать любой дизайн по дереву, нанесение потали, ручная роспись, витражные вставки, современные варианты оформления с трех дифрезеровкой фасадов. Вставка камни, стекла, латуни мы сможем реализовать элитный интерьер кухонь, гардеробных, кабинетов, детских, спален, гостиных. Каждый проект уникален и разрабатывается с учетом всех особенностей помещения и персональных пожеланий. Возможно изготовление как отдельных предметов интерьера, шкафов, комодов. Также мы работаем с корпоративными клиентами и помогаем обустраивать гостиницы, кафе и рестораны. Мы даем гарантию качества на продукцию от двух лет, выполнение сроков и контроль на всех этапах. Проверенные и надежные транспортные компании бережно доставят вашу мебель до объекта. Если вы хотите приобрести мебель из массива на заказ, то вы можете связаться с нами по телефону 634-777-333 или узнать больше про обустройство дома на нашем сайте.